Приветствую зрителей моего канала. Сегодня на распаковке очередная посылка из Китая. Я заказал термос. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. То продавец также сделал небольшой подарок в виде брелка. Вещь, конечно, бесполезная, но приятен сам факт. Спасибо продавцу. Термос упакован в симпатичную картонную коробку, которая совсем чуть-чуть, но все же помялась при доставке. Внутри находится Пенопластовый фиксатор. Сам термос. И инструкция на китайском языке, конечно же. И реклама и разновидностей товара. Яркий корпус. Очень приятный на ощупь. И это, конечно же, металл. Емкость для питья и фильтр подачи жидкости. Внутри павелец положил пакетик для впитывания влаги. На корпусе размещен логотип EcoLife. И на донной части есть резиновая накладка, для устойчивости. Затем видим так называемый сифон, который имеет кнопку клапан с резиновым уплотнителем. Закручивается равномерно и плотно. Клапан открывается при нажатии вперед. Здесь находится Основной канал, воздушное отверстие и порожек. Емкость термоса составляет 450 мл. Заявленное время удержания температуры до 9 часов. Стоимость товара 14 долларов 69 центов на момент покупки. Термос выглядит очень качественным, поэтому покупкой лично я доволен. Рекомендую всем. Ссылка на продавца в описании. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока.